Как сообщает BBC, экс-адвокат президента США Дональда Трампа осужден на 3 года и оштрафован на 2 миллиона долларов за серию финансовых преступлений и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом Америки. Всем привет и с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США. Большинство юристов США делают все возможное, чтобы предоставить клиенту качественный сервис и наилучшее дело производства. Тем не менее, адвокаты часто допускают серьезные ошибки, такие как пренебрежение, конфликт интересов и даже мошенничество, например, когда адвокат лжет вам о любом аспекте вашего дела. Вам интересно? Тогда, пожалуйста, досмотрите этот выпуск до конца, поддержите нас лайком, ну и подписывайтесь на наш канал, если вы тут впервые, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором мы расскажем о том, как не стать нарушителем визового режима в США. Итак, приступим. С сожалением приходится констатировать, что не все адвокаты дорожат своей репутацией, а некоторые не имеют ее вовсе. Адвокат – это прежде всего доверие со стороны доверителей, коллег, властей, правоохранительных органов, суда, да и общества в целом. Дорогие зрители, в данном видео мы не преследуем цели обидеть кого-то из коллег-адвокатов. Просто помните, что все мы люди и, к сожалению, никто не идеален, как показала практика на примере президента Америки. Что делать, если вы недовольны работой адвокатов США? Подача жалобы является серьезным вопросом и к нему надо подходить с пониманием дела. Под неправомерными действиями адвокатской практики понимается следующее. Серьезное пренебрежение вашим делом. Непредставление учета ваших денег и или имущества находящихся у юриста, а также объединение ваших средств с собственными деньгами адвоката. Отказ от возврата вашего файла дела. Наличие конфликта интересов нечестность перед вами, судом и иными лицами, а также иное преступное деяние или поведение. Друзья, а с какими нарушениями в США сталкивались вы? Напишите пожалуйста в комментариях и мы не оставим эту тему без внимания. Как и куда подать жалобу самостоятельно? Давайте рассмотрим несколько стратегий для решения проблем, которые возникают во время юридического представительства. Представим, что ваш адвокат не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь, что является нарушением этических обязательств адвоката. Для того, чтобы привлечь его внимание, необходимо открыть жалобу Attorney Discipline в ассоциации адвокатов вашего штата. В Америке она называется Attorney Bar Association. В вашей жалобе опишите все, что происходило с самого начала. Коллегия адвокатов рассмотрит жалобу и решит, стоит ли ее расследовать. Если жалоба будет подтверждена, дисциплинарная комиссия начнет расследование. Иногда адвоката могут обязать явиться на слушание и ответить на вопросы об инциденте. Если жалоба будет признана верной, дисциплинарная комиссия может оштрафовать адвоката, заставить его посещать дополнительные занятия, выполнять общественные работы или вовсе отозвать лицензию, что серьезным образом повлияет на его дальнейшую судьбу. Для вашего удобства мы прикрепляем все ассоциации в описании под видео, где вы можете детально ознакомиться с кейсами Bar Association. Если вы решили подать иск в суд на неправомерные действия адвоката, сделайте это как можно быстрее. Данная область закона является сложной и запутанной, и тут недостаточно показать, что ваш адвокат допустил ошибку. Вы должны доказать, что эта ошибка причинила вам физический и или финансовый ущерб. Такие кейсы обходятся дорого, поэтому проведите предварительное расследование на наличие у ответчика средств, так как нет смысла предъявлять иски, если у адвоката нет ни страховки на случай злоупотребления служебным положением, ни ценных активов, из которых он может выплатить компенсацию за ущерб. В заключении необходимо отметить, что источник доверия к адвокату – это прежде всего сам адвокат и его компетенции. Также никогда не ожидайте, что ваш адвокат будет вашим другом. Всегда помните, что это работник по найму, которого надо держать в ежовых рукавицах. На этом все друзья! Если вам кажется, что это видео может быть полезным, пожалуйста, поделитесь им с близкими, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал! Спасибо, что досмотрели до конца и до следующей пятницы, пока-пока!